Предъявить паспорт РФ, смотри паспорт РФ недействителен. если печать не соответствует ГОСТу, то требовать экспертизу. Предъявить постановление Верховного Совета СССР или Союзной Республики в составе СССР с датой выдачи до 91 года от имени РСФСР -ССР на право смены гражданства СССР. Предъявить оправдательные документы, чье гражданство насило с 91 года.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 12. Предоставить надлежащую заверенную копию официального. до да елки-палки. Что такое, блин? Предоставить надлежащую заверенную копию официального итогового протокола избрания. Наделение в соответствии с основами конституционного порядка через выборы или референдум от источника власти, народа, статья 3, статья 10 Конституции РФ. Судебными полномочиями лица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 92 номер 23 2 0 о защите прав потребителей статья 168 гк рф часть 1 статья 422 гкрф статья 438 гкрф статья 441 гкрф статья 445 гкрф статья 819 гкрф пункт 1 статья 846 гкрф статья 167 пункт 1